Magic. И да, ребят, не обращать внимания на мой растрепанный вид Просто я до сих пор еще не отошла ни физически, ни психологически от того, что произошло вчера На заброшках и в лесу, и по пути И вообще я только что проснулась, потому что я очень захотела поделиться этим с вами И рассказать вам все подробно так что подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики из самых разных моих рубрик, а я начну. Я творческий человек, и я не могу делать что-то на заказ, потому что нужно, особенно если это связано с творчеством. У меня должно быть какое-то желание И если очень честно признаться Я не планировала ничего Такого вот снимать какой-то клип Или петь что-то на канале Magic Family На миллион подписчиков Он случился миллион вот на днях Спасибо вам всем огромное, кто смотрит тот канал И спасибо вам всем за поздравления В моем инстаграме, в моем ВК Везде вообще поздравляли Просто у меня внутри не было какого-то вот желания Но буквально как только случился миллион, желание возникло. Я увидела, сколько людей ждали вместе со мной этого миллиона, и подумала, что я просто обязана сказать им спасибо. И тут же в моей голове родились слова песни. За всю свою историю на ютубе я первый раз в жизни от начала до конца полностью показала вам песню Спелый целый трек, но как всегда у меня что-то пошло не так Не могу же я выложить на канал песню просто с черным фоном Ну, короче, я захотела что-то снять И снять я захотела, конечно же, мне пришла такая идея Это вот тут у меня в природе где красиво, снежок, и да, у нас не весна, у нас до сих пор снег и мороз. Но после того, как я своими руками просто написала, спела песню и сняла вот этот ролик, то есть никаких там супер продакшн и звукозаписывающих студий, я поняла, что, наверное, стоит снять еще более... Годный клип на миллион подписчиков на Animagic, но я пока не уверена. Если хотите, ставьте лайк и пишите в комментариях, что хотите. А еще вы сегодня сможете увидеть много кадров и дублей, которые просто-напросто не вошли в клиповый ролик на канале Magic Family. Все, я в Давай я буду уже падать. Если вы его не смотрели, то он на канале Magic Family. Ссылки на новые ролики на всех каналах они же выходят в один день, будут внизу. Так что сходите и посмотрите. А может быть, сначала сходите и посмотрите, потом вернитесь и договорим. Я реально до сих пор вот ничего не чувствую на лице и в пальцах. В общем, миллион случился. Песня написана, и я решила, что нужно неотложно уже вот прямо сейчас снимать клип. Иначе, ну не могу же я его выпустить тогда, когда будет уже миллион с лишним. Надо это делать прямо сейчас, прямо сегодня. Я живу, в, кто не знает, кто не в курсе строю дом И живу как бы в деревне, где, ну, ничего нет Ни не продакшн студии, которые снимают крутые клипы блогерам, не, Ну, ничего вообще Но я человек творческий, и я придумала прикольную идею Но не хотелось мне просто стоять и петь в кадре Но это тоже там есть В общем... Здесь началась жесть. Во-первых, на улице адский мороз, просто адский. И я поняла, что если я еще это как-то смогу выдержать, то мои питомцы, которым, по сути, посвящен канал, вряд ли смогут это перенести. Поэтому я решила снять кадры с ними дома. Все. Я решила, что я выдержу этот адский мороз Так что мы поехали, собрали вот эти все вещи Второй комплект одежды для съемок, там еще какие-то коробки Подожди, вот отсюда, и я пойду на себя Нормально? И поехали, и тут встал второй вопрос Пришлось ехать на такси до места, от которого мы уже решили ходить По всем разным другим местам и снимать, потому что машина у меня в ремонте Если вы смотрели видео, как я разбила машину да. Третье, это то, что я не рассчитывала, если честно, что расстояния будут такие дикие То есть мы приехали, мы еще не замерзли, все нормально И когда я поняла, что как я это вижу, я хочу, чтобы я шла по такому фону, по такому фону, по такому фону По фону тех самых заброшек, на которых я побывала По фону полей и лесов И я поняла, что это просто сумасшедшие расстояния для такого мороза. Если бы была машина, все было бы гораздо проще, но пришлось ходить пешком туда-сюда. И там, где я пробираюсь сквозь снег, и таких кадров и дублей было очень много, я вся закоченела, я вся замерзла, я вся была мокрая. И это была реально жесть, но дальше случилось еще хуже. В общем, тут ни с того ни с сего, хотя я знаю более-менее этот район, Везде все время нам встречались бездомные собаки Точнее, я в курсе, что они не бездомные, принадлежат каким-то людям, живущим по соседству в деревне Но они очень злые и бегают Только одна там такая вот добрая собачка И они так агрессивно реагируют на тебя с красной коробкой Короче, это было тоже немножко стрессом Но, так как я люблю животных, я нашла к ним подход, так что все нормально Я замерзшая, мокрая, у меня насквозь мокрые брюки, обувь, замерзли коленки, уже от, начали отмерзать пальцы уже я не чувствовала практически своего лица и губы мои не двигались, а впереди еще кадры, где я должна переодеться во все белое и розовое и петь, то есть открывать рот Подожди, должна быть снегу Я постреляла, как она улетела, давай И вот здесь началось тоже очень такой челлендж большой. Мы пошли в дом, который строится мой, и я там переоделась. Более-менее или чуть согрелась, и мне стало полегче, и я поняла, что мы можем продолжить. Хотя я думала реально, что я сдамся. Самым приколом было то, что когда вот я переоделась, Вроде как мне стало потеплее, я забыла носки, поэтому я надела ботинки эти, да, они зимние, но они не такие теплые, на голые ноги Плюс по моему сюжету у меня был коротенький розовый свитер и у меня практически, ну, иногда был голый живот Да у меня будет видно этот живот, если я буду прыгать Да я пальто застегну буду прыгать да, надо было все это продумать, но мне ну, не хотелось с ней сниматься в куче там, одежды, шуб там и всего Я хотела, чтобы это было еще и красивенько как-то Вот, Я не до конца согрелась, и я начала замерзать адски Но нужно снимать, как я пою А для этого мне нужно двигаться, открывать рот, изображать и... Я реально вот просто Не знаю, бывает ли у вас такое ощущение, когда замерзаешь И губы становятся как будто квадратными Как будто ты не можешь ими шевелить И вот в последних кадрах, там где я пою Реально заметно, что все, у меня уже Отморожено лицо Оно реально не чувствует ничего Просто вот э, я не чувствую Что у меня есть что-то на лице И это очень тяжело, ребят Я сейчас все это рассказываю с улыбкой На самом деле, честно, я там ужасно истерила Ну то есть я очень хотела Снять этот клип, я очень хотела чтобы мы успели до темноты, чтобы все получилось, а не растягивать это, потому что миллион уже случился. Мне хотелось сказать спасибо всем побыстрее. Я отморозила себе руки, лицо, кончики пальцев, ног. Я реально уже ничего не чувствовала. Давай я буду уже падать. Прямо вот напротив меня быть. Это на самом деле сложнее, когда ты все нужно продумывать самой, все нужно придумывать самой и нет людей, которые снимают, монтируют, скачут вокруг тебя, там помогают, одевают, греют. А еще я взяла с собой красный баллончик, он там один раз участвовал в одном кадре с крестом, а второй раз я хотела написать всем спасибо на снегу красиво красными буквами и даже по кадрам видно, что это случилось уже тогда, когда была практически ночь. Уже темно. Спасибо! Было очень холодно. И это не просто какая-то там песня на миллион, мой первый клип. Нет. Я просто хотела сказать вот такое видео спасибо вам. И если вы послушаете внимательно слова песни, вы поймете, что там вся моя душа и все мое отношение к моей большой семье. Искреннее спасибо от сердца, от души, ребят, вам еще раз за миллион. Вы знаете, что вы моя семья, и эта песня про вас. Ролики на всех каналах, ссылочки в этом низу. Увидимся скоро в новых видео. Пока!